Лао Цзи – древнекитайский философ, живший в пятом веке до нашей эры, который написал классический даосский философский трактат Дао де Цзин, являющийся основополагающим источником учения о понятии Дао, который трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, и является одним из выдающихся памятников китайской мысли, оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира. Лао Цзы подвергается сомнению. Тем не менее, в научной литературе он часто все равно определяется как основоположник даосизма. В религиозно-философском учении большинства даотских школ Лао Цзи традиционно почитается как божество. Один из трех чистых. Новые, Новые начинания, начинания такие, такие же отвратительные, отвратительные на, вкус, на вкус, как, как конец, конец чего-либо. Чего когда мы начинаем что-то новое, особенно если это мы делаем первый раз, нам не хочется этого делать, потому что мы так привыкли к тому, что мы уже умеем делать, что мы знаем. Точно то же и с концами в нашей жизни. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Не надо тянуть какой-то момент нашей жизни за хвост. Станет только хуже. Путешествие в тысячи километров начинается с первого шага. Никогда не думайте о том, как добраться до финишной черты. Ее просто не существует. И в жизни часто случается так, что мы получаем то, к чему стремимся, только совершенно другим путем. Иногда намного раньше, чем планировали. Иногда намного позже. Просто сделайте первый шаг. Когда, Когда я, отпускаю я отпускаю того себя, кем я, я являюсь, я становлюсь, я становлюсь тем, кем я, я, я могу быть. быть. Вы когда-нибудь задумывались, почему все счастливые люди успешны? Потому что они каждый день работали над собой. И именно во время работы над собой каждый из нас стремится к целям, которые недостижимы для тех нас, кем мы сейчас являемся, но которые достижимы для тех нас, кем мы становимся по итогу достижения наших целей. Природа, Природа никуда, никуда не спешит, значит, значит все, все уже достигнуто. достигнуто. В нашей жизни есть три этапа. На первом мы пытаемся доказать что-то окружающим, нас волнует их мнение. На втором этапе нам важно доказать только себе, что мы можем все и у нас нет пределов. Это хорошее время для развития своего фундамента жизни: принципы, привычки, свои законы. На третьем этапе нам плевать на все, сколько денег заплатят, сколько подписчиков пришло и ушло. Сколько раз человек написал или нет, мы просто занимаемся тем, от чего мы счастливы. На третий этап можно пройти только полностью, пройдя первый и второй. Со всей душой и от чистого сердца. И чем раньше, тем лучше. Если, Если мы поработаем мы над, своим над своим мышлением, мышлением вся, вся наша жизнь, жизнь изменится, изменится навсегда. навсегда. Знать каждого, каждого — это способ. Знать, Знать себя, себя. — это, это истинная, истинная мудрость. мудрость. Учить, Учить других, других. — это, это навык. Учить, Учить себя, себя. — это, это истинная, истинная сила. сила. Все хотят, чтобы произошли изменения. В людях, в вещах, в обстоятельствах, в отношениях. Но никто не хочет изменяться сам. Если мы хотим путешествовать, а сейчас работаем с 9 до 5, значит необходимо что-то изменить. И это не смена работы, города или переезд в другую страну. Все дело в нас, в нашем внутреннем мире. Именно оттуда с нас все начинается. Изменяя привычки, принципы, вырабатывая навыки и характер, мы изменяем наш внутренний мир. Изменяя наш внутренний мир, мы изменяем наш материальный. Внешний мир. Быть, Быть сильно любимым кем-то, кем кем кем это дает силы. силы. Пока, пока мы сильно мы любим кого-то, кого это, это дает, дает нам смелость. смелость. Доброта, Доброта в словах, в словах создает, создает уверенность. Доброта в мыслях, в мыслях создает глубинный смысл. смысл. Доброта, Доброта в дарении создает любовь. Лучший боец никогда не бывает злым. Почему так? Потому что он постиг нирвану. В нашем случае это делает то, во что мы верим, несмотря на то, что другие говорят, что у нас ничего не получится. И при этом никак не реагируя на их слова и мысли. Потому что мы постигли свою нирвану. Мы стали лучшим бойцом. Поэтому нас ничто не может вывести из духовного равновесия. Все ручьи, все ручьи текут в море, море потому, что потому что море находится, находится ниже, ниже их. их. Смирение, Смирение придает, придает силу. силу. У каждого из нас в жизни было такое, что все шло не так, как мы хотели. В жизни лучше быть водой. Она имеет форму и не имеет ее совсем. В воде легко принять форму кувшина, когда она находится в нем. Для куска дерева это невозможно. Будьте как вода. Мобильно справляйтесь с внезапными задачами в жизни, растите и двигайтесь вперед. Когда, Когда мы, мы просто, просто довольны, довольны собой, собой, не сравниваем не себя сзади, и не пытаемся, и не пытаемся, пытаемся себе что-то доказать, что доказать каждый, каждый человек будет нас уважать. Знание — это, это сокровище, но практика — это ключ к, к сокровищам. Всех нас в школе учили не делать ошибок, делать все с первого раза правильно. Отличники в своей жизни никто, потому что они рабы системы, которая работает только внутри себя самой. А жизнь это все, что находится вне этой системы. Жизнь учит совсем по-другому. Сначала она предлагает возможность действовать. Затем, если мы соизволим применить то, чего нет у многих животных, умение осознавать. Мы размышляем и становимся мудрее. И в следующий раз уже действуем по-другому. Так мы находим ключ и открываем сокровища. Совершать ошибки – это хорошо. Ненормально совершать одни и те же ошибки несколько раз, а то и всю жизнь. Тому, Тому мышлению, мышлению Вселенная подвластна, подвластна, подвластна которая, которая постоянно нас растет. растет. В нашей жизни все просто. Вселенная растет каждую секунду, население растет каждую секунду, изобретаются новые вещи каждую секунду, люди становятся умнее каждую секунду. И если мы остановимся, мир продолжит расти. Это значит, что мы будем деградировать. А если мы будем расти, делая это с душой и от чистого сердца, тогда каждому, кто так делает, будет подвластно все, чего он хочет. Тишина, Тишина. — это, это источник, источник великой, великой силы. силы. Сила, которая способна на все. Накачать тело, заработать миллионы, построить семью, исполнять мечты, изменять мир, быть счастливым, размышлять и анализировать. Делайте, делайте трудные вещи, вещи пока, пока они просты. просты, и делайте, и делайте дикие, дикие вещи, вещи, пока они малы. малы. Те, Те, кто, кто движется, движется в одном потоке, потоке со своей, своей жизни, жизнью, знают, что, знают, что им, что не, им нужно не нужно себя заставлять. Себя заставлять. Будьте водой. Если вы что-то запланировали на конец недели, а у вас есть возможность сделать это сегодня, делайте. Другого такого момента не будет. И не надо думать, что у вас есть бесконечное время вселенной. Ни у кого из нас его нет. Мы находимся в коротком путешествии под названием «Жизнь». И раз мы тут, надо брать из этого максимум. Внутри, Внутри тебя, тебя всегда, всегда есть ответ. ответ. Ты знаешь, кто ты, кто ты на кто самом, ты самом деле, деле, и ты знаешь, знаешь а? чего, действительно чего действительно хочешь. Чего. Жизнь — это череда естественных и спонтанных, и спонтанных изменений. изменений. Не сопротивляйся, не сопротивляйся. Ты только, только будешь жалеть об этом. этом. Позволь реальности быть реальностью. Позволь вещам, вещам быть в их естественном состоянии, состоянии какими, какими бы они, они ни были. были. Если что-то пошло не по плану, но в итоге вы достигли своей цели, значит ваш план не соответствовал тому, что приготовила для вас жизнь. Если ваш ребенок хочет быть блогером, а не как вы хотите зубным врачом, позвольте ему реализовать его мечты, а не ваши. Позвольте вещам случаться, и вы заживете новой, намного более лучшей жизнью. Хороший, хороший путешественник, путешественник не строил никаких, никаких планов, планов и никогда, и никогда не, не был заинтересован не в, том, в том, чтобы, чтобы где-то навсегда, навсегда, навсегда остановиться. Никогда не останавливайтесь в своем развитии, постоянно растите, двигайтесь вперед и делайте то, что больше вашей жизни. Великие, Великие вещи, сделаны вещи сделаны из маленьких, маленьких поступков. поступков. Если вы не можете сразу сделать что-то большее, начните с чего-то малого, что входит в это большое. Чтобы дать коту водички, вам не надо бежать вокруг всей планеты. Чтобы пробежать марафон, вам надо бегать 45 дней по одному километру. Не обязательно за один день бежать все 45 километров.